17 января прошел очный тур межрегиональной предметной олимпиады по геологии Казанского федерального университета. В олимпиаде участвуют учащиеся школ со всей России и различных стран СНГ. До этого состоялся интернет-тур, в котором отбирались участники основного этапа олимпиады. Как известно, диалоги предмет, который в школе не преподается. И при организации Олимпиад по диалоги мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, с трудностями в связи с этим вопросом. Но в целом нам удается успешно их решать, и уже несколько лет проводится Олимпиада по диалоги Казанского федерального университета. Основная цель проведения Олимпиад по идеологии нашим институтом – это, конечно, поиск одаренных детей, которые заинтересованы идеологией. Задания на Олимпиаде были как теоретические, так и практические. Например, школьники должны были определить образцы минералов и останки древних моллюсков. Участники высоко оценивают опыт от соревнования. Для них это возможность и проявить себя, и улучшить свое положение при поступлении. Я участвую не первый год в ней, и ну, я хочу проверить свои знания и получить какие-то годы от этого. Разные олимпиады – это своего рода проверка знаний в этой области. Это интересно, и мы развиваемся. Даже если что-то не получится, то все равно какие-то знания отложатся, и ну, это поможет. Олимпиада проводится и в остальных предметных направлениях, таких как математика, обществознание и многие другие. В целом в соревновании приняли участие 23 тысячи человек. Победитель каждого из предметных направлений получит 5 баллов при поступлении к результатам ЕГЭ. Призеры получат 3 балла. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.